Добрый день! В эфире программа Бремя и сейчас мы находимся в лесополосе имени Ленина. Сегодня в наш программ пришла весна, и я предлагаю вам вместе с нами насладиться дарами нашей прекрасной природы. Поехали, ребята! 呃，呃，有没有没有没有么？有没有没有没有么？姑姑。 Этот человек просто опьянен весной. В эфире была программа ⁇ Бремя ⁇ Бремя ⁇ это лучшее, что есть в нашей жизни. Увидимся в следующий раз. Тебе понравилось? Подпишись на канал и поставь лайк. Это меня мотивирует делать больше подобных роликов.